Приветствую на канале Игорь Харьковский и подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео. Знаете, меня больше всего поражает то, что сейчас идет война на Украине, а власти Украины требуют от граждан своих полностью угасить свои коммунальные платежи. Самое удивительное, что даже у тех людей, которые, которые выехали или у которых уже нет домов, жилья, которые разбомбили, им все равно нужно платить за коммунальные услуги. В одном случае они могут прекратить оплачивать коммунальные услуги, это если они зарегистрируются в реестре и подадут документы, что у них дом разрушен или частично разрушен. Тогда им все спишут долги и не надо будет им, естественно, платить. Второй случай – это только один мэр города добился того, что пока происходит война, за коммунальные услуги не стоит платить. Это Харьков, Харьковская область.